Давай придумаем реп, просто придумаем реп Давай придумаем реп, просто придумаем реп Давай придумаем реп, просто придумаем реп Давай придумаем реп, просто придумаем реп Салют, Салют, Спб Украина, Салют. чемпионат мира не не смотрю фитов что не слышно да есть уходил же фит на альбоме Глаза к небу Я что-то, да, проснулся Недавно, на самом деле Угли с луком, ну, такое Короче, это а, Угли с луком, как обычные Угли, короче, сейчас будет развод Развод Бразилец не бразилец в Москве, бразилец. Почему? Никуда он не уезжал. А чем? Почему он должен был уехать вообще? Нет, Москве. Он. Передай привет, Енк. Я не знаю, что такое Енк, но привет. Тоннел бы с Маригуну, Ну да, можно было бы. Казахстану тоже салам Казахстан, кстати, выручает Казахские карты вообще э, решают на данный момент. Не, я не вражки. Блин, такой классный голос. Чё, кстати, вот вышел да в ВНЖ альбом с бразильцем? Кто не слушал, послушайте. Вид на жизнь. 10 треков. 10 треков. Наших совместных. Кто не слышал, короче, советую послушать. Кто слышал, можете делиться впечатлениями. В Ялте хату давно продал, да. но ну, как давно еще. До начала. Днепр салют. Харьков салют. Казахстан салют. Белоруссия салют. Барселона тоже. Бразилец патриот. Ну да, наверное. Бразилец, да, в Бразилии. Барбитурный, я не знаю, что-то, короче, давно не слышал, что там барбитурный, не могу сказать, что барбитурный. Но что-то делает, но, но... Короче, последний раз мы общались, когда, э, когда новичок альбом выходил год назад, там больше года назад, в 2021 году, когда там трек делали. Какой трек-то, какой-то трек. -то? Какой -то трек? Я уж не... Ну какой, блин, с нормальным треком-то. Короче, на новичке у нас есть фит с Максом. Вот тогда мы последний раз с ним общались. Что думаешь по предъяве Бузовой Моргену? А я, честно говоря, не знаю, что она там предъявила. Я видел, она там какие-то песни пела. Забавные. Я думаю, что проплаченная стопудовая серия, что что там ты выбрал релокацию, что-то там. Какая-то хуйня, короче. Гляну Бузова, что, что можно ожидать от Бузовой? Я не знаю, что она там предъявляла Моргенштерну, честно, я не в курсе вообще. Но, короче, я не воспринимаю всерьез вообще Бузов. Со Словецким не знаю, Ну, пока нет в планах. С кем-то сконнектится из Украины. А у меня же был это... Есть трэп-артист из Украины. Это 044 Rose. Из Киева же. Он, у нас же были треки. Трек, точнее, один. Я ему куплетный альбом сделал. Вот, поэтому... Поэтому вот так. Да, крашу ресницы. Думал, тоже впишешься в терки фирма. Нет, не, не вписался. Я. Ну, типа, там, своя движуха, пацанов, что я должен то вписываться вообще. С бразильцем не очень парень, как будто с 2006 года. Бля, ну как бы РО, рыночные отношения же, как бы они всю дорогу делали, такой как бы андеграунд рэп, и такой вообще рэп, он же есть, современный, я говорю, всякие там, не знаю, алхимисты, гризельды, ну куча такого рэпа, как бы, ты не знаешь, что это с, 2000, с 2006 года, есть более классический звук, есть более современный звук. Я бы не сказал, что бразильцы прямо с 2006 года. Есть примеры другие, про которые, кого можно так сказать. Ну, ну, типа, ну они просто делают вот, вот как бы то, что они делали там 10 лет назад, в принципе. То же самое они делают, но в это, этом это, их фишка. Но, если кому-то не понравилось, ничего страшного. Есть сольные альбомы мои, есть у рынка альбомы, вы можете их слушать. Russian Сюр. с чемоданом альбом мне кажется не знаю трек какой-нибудь может и можно было прям альбом все-таки разный немножко разный рэп вот так вообще можно что-то было бы надо сообразить вид на жительство рашенсюр вообще охуенный трек рашенсюр кстати почему-то ну не почему-то это самый прослушиваемый трек Бенгу так что тоже салют с, с этого альбома это самая прослушиваемая композиция. Есть планы для да, да, есть планы. Ты патриот или только, только казан? Блядь, я всем салют передаю, почему только... Всем салют, всем городам Я не могу всех перечислить Мигас Ну жалко чувака, что убили этого Тайкофа, конечно Тайкофа, да, вальнули валь, Вальнули пацана Ни за что, ни про что В кости что-то они там не поделили Но я не знаю, они негры У негров что, у них другой расклад А негры, они как бы более такие В этом плане Гейнгсты щит. Ну, то есть им как бы убить человека, ну, типа, нормальная дерьмо. Ничего страшного, типа. Ну, не всем, опять же, но как бы какой-то части. С Гуфом, да, общаемся. Концерт, да, в Москве будет, но я не знаю пока, когда. Вопросы ребром с Гуфом я не смотрел. Картина, кстати, не знаю, она тут висела. Я не думаю, что она очень дорогая. Мне кажется, там какой-то медведь на картине изображен, чисто какой-то медведь. Нахуя-то в треке «Место про муравьев тему толк толкнула. а я знаю, что за такие муравьи. Про каких муравьев? Как мне фирма? Но ну, я целиком не слышал этот, ну, типа, EP, а... Ну, клип нормальный, трек там что-то в озеро. ну, нормальный. Единственное кажется, что, наверное, что-то хотели более народ такой, наверное, что как там, типа, как раньше, а это такое все уже, ну, другое, не поностальгируешь. Ну, наверное, может, это и хорошо, не знаю. Я только не понял, при чем там Ози этот вообще, Ози Осборн, типа, как он, какое он отношение имеет, вообще. А так, молодцы, чуваки, что делают. Делают дело. Для музыки 512 ГБ. А, что-то я не помню, вопрос, если честно. надо не знаю. Да киев просит эфира, я вижу, но я не могу. Я нажимаю, короче, на этот акцепт и почему-то не, не, не коннектит ни с кем прямой эфир. Даже человек 5-6 нажимал на вот эту штучку и почему-то не, не уходит ничего в прямой эфир, я не знаю почему. я уже ответил, что я ему написал куплет. Для него это слишком жестко оказалось. Чем он сам мне предложил, типа, запиши мне куплет на альбом. Я такой, ну ладно. Я записал куплет, он говорит, бля, ну что это, давай чуть более, может, это позитивно. Я говорю, нет, видишь, сам прислал такое. Если бы я бы говорил о войне с Украиной, кто-то не поехал бы воевать. Ну, не думаю. Ну а потом, например, на последнем альбоме есть трек 9 жизней. Не 9 жизней, и там, по-моему, все предельно ясно сказано. Я говорю, все, кто следит там за творчеством за там соцсетями, каким то высказываниями всем все предельно ясно. СПМ стрелял блин. Да вот обычно электронная, короче, эта шляпа. Это не какой-то там не, не CBD даже, просто обычно, электронная сигарета. Король жив, бля, без понятия. Пацаны, не знаю, что там с ним. кто-нибудь нашел уже все-таки. его Германии. Птаха мне тут писал недавно, что там там искал какие-то проекты которых у меня не было. Ну проекты в смысле это каких-то треков старых. -то. Сколько можно игнорить? Ну чё, вот я тебя увидел, окей, чего ты хотел? Мите не виделся. К СВО отрицательно отношусь. Миша Кропина созвала, послал нахуй всю Россию. Ну, ну окей, почему-то я прижал в Москву, там что-то как бы делать, непонятно. На самом деле в России есть люди, которые у которых здравый взгляд на на то, что происходит, и как бы посылать всех нахуй, ну не знаю. Вата есть везде, есть ватники есть, вышиватники на той же Украине. Поэтому. Которые считают, что все прямо там кончены в России и так далее, блядь. Но это же не так. И среди русских есть и среди украинцев наверное, не есть. Есть люди, кому башку там запудрили, блядь, ну, как бы. Нет большого ума, наверное. Да, Димон, я знаю, что Миша от тебя отписался. Напишу ему что-нибудь на ну, украинском, наверное, придется теперь тебе с ним, если захочешь общаться. Ну, вопрос Реброма, а что там сидеть это? Почему распался центр? Но там уже вроде это без меня как-то справились с этим вопросом. Что я там приду расскажу? Ну, вопрос ребром, Там же надо что-то, какие-то тайны, не знаю, расследования, интриги. Отличая людей охуенно, ну не знаю, мне уже как-то не особо нравится. Икру по-другому сделал, но я бы то просто дополнил-то треками. Вот. Я, наверное, это имел в виду. В писал куплеты Лехи. Не, я, кстати, не писал в гусле куплеты Лехи. Там есть припевы мои какие-то. В основном, кстати, там мои припевы. А не, куплеты он сам себе писал. Колонки не купил, надо купить. Посоветуйте, кстати, какие нибудь колонки нормальные. Но только небольшие, потому что большие не хочется и место занимать. Какие-то маленькие колонки. Ну, не маленькие, но типа не на пол комната. Почему нормальные рэперы записываются? Хуй знает, с лохами волоса, блядь, тоже вопрос. В Твиче надо стримы делать. Мне, кстати, предла... может быть, да, в Твич. Предлагали там в Казино поиграть в Твиче. Ща. В Твиче в Казино поиграть. Как вам такая идея? как это называется, по Показя... козя... что ли, что-то такое. Короче, сидишь в Твиче, просто стримишь, как-то в казино играешь. как обстановка в Штатах, чувствуется ли, что-то происходит, или всем похуй? Да всем похуй, на самом деле. Ну, то есть, как бы, ну, понятно, что выходцы ну, из России, там, из Украины, наверное, не всем похуй. а здесь, кстати, очень много... Я почему-то встречаю любителей вот этой всей Путина и так далее. Я не понимаю, почему они не в России живут, а в Америке. Ну, ладно. И А так, в целом, рядовым американцам вообще, то есть, как бы, они даже не в... Много кто вообще не в курсе всей этой херни. Ну, и к русским вообще нормальное отношение. То есть, как бы, ни разу такого не было, чтобы что-то кто-то сказал, там, типа, из, из России, там... Типа у вас не будем обслуживать или что-то так, вообще такого нет. Вообще то ну то, то есть среднестатистический американец он максимально дистанцирован от ä, вот этой всей истории, что там в России, что там в Украине, как бы, их волнует исключительно вот как бы, жизнь внутри их страны, они совершенно не лезут вообще куда куда-то за ее пределы. Хотя, конечно, пропаганда в России говорит об обратном, что вся там Америка хочет захватить Россию, там очень озабочена все эти темы. Нет, это не так. Но ну, я говорю про типа простых американцев. Раньше минуса и биты пиздатые были, а сейчас типа не пиздатые, да? Да, футбол? Нет, кстати, надо, блядь, посмотреть. Не, не смотрю. А с Киев ну, типа, я с ним виделся вообще в жизни. А с Киев один раз, по-моему. Ну, так жил. Кстати, тоже в Майами, только три года назад. Ну, типа, привет, как дела там? Надолго здесь? Надолго. но ну, и все. То есть, я как бы с ним никогда не обсуждали Никакие там треки совместные или еще что-то. вид из -за окна, ну, как-то там, типа, как-то так. К нормально отношусь, 25-17, нормально тоже. Вот. Я просто... Мне не очень люблю, когда, ну, типа творчество очень такое, прям, ну, вот, как все вот так вот, типа, как-то хуй. Знает. Хочется, если затрагивать какие-то такие темы, то делать это, ну, интересно. А не просто вот написать простой куплет, что все пиздец, вы там, не знаю, гандоны что-то еще, что такое. Мне вообще никогда не было интересно вот, в плане текстов, что такое все вот, однобоко прямолинейное. И супер простое. Хотя это сейчас, наверное, чем проще, тем лучше. Не, не Саня Айслас, но рядом с Саней Айслас. Авентура район. Это, в принципе, на машине 5 минут. Гусли-3, но не думали про Гусли-3. Точнее, что-то думали и, и все, и, и забыли об этом. Ну, а я им по работе или в отпуск. Да и, наверное, и то, и другое. На Сайне Айселс я, кстати, жил три э, года назад. Бостон, да, кстати, надо. Бостон недавно не был. Надо в Бостон заехать с концертом. А, трек «Никогда», но он уже с этой с 33 по-моему, да? Да был я в США, конечно, был. Я много раз был в США и выступал в США, и был в США, и вообще не, не, не первый раз здесь. И да долго было Ну, до этого. Пересадка, да нет, просто как бы подстригся не так коротко. Камчатка, салют. Сколько укропов пиздец. Ну а что, ну как бы на Украине всегда, кстати, слушали нормально. Вот. Ну, в частности, вот мои трейки. И до сих пор слушают. Хотя там вроде как запретили что-то там, музыку на русском, там то есть 50, но по цифрам там все то же самое также стримится, слушается, и это хорошо. Респект всем, кто на связи, и в России, и в Украине. Так что это запрещай, не запрещай, короче, в любом случае невозможно запретить людям слушать то, что они хотят слушать, но в современном мире. Можно выпустить закон, там какое-то, что типа музыка на русском не может проигрываться, но в любом случае человек, если захочет он послушает это в машине, либо там, в плеере, не знаю. Так что это все глупо, конечно. Владивосток, блин, далеко лететь до вас, Ребза. 10 часов. По... <пока>, пока не знаю. Владивосток, да. Давно не был, кстати, в Владивостоке. Почему говно рэпер в топе? Ну это же тоже дело вкуса. Для кого-то это говно, для кого-то нет. Я вот, например, не, не могу тоже слушать все время какой-то старый музон, типа. слушаю разное. И современное. Даже больше все-таки то, что сейчас выходит новое, чем там включить House of Пэйн», там, 93-го года сидеть, там слушать прямо Хаус оф Пэйн», целый альбом. Тут все могу какие-то треки отдельные там послушать, но не так, что там сидеть и переться, там по старому рэпу, который был тогда. У меня день, да, у меня, короче, сейчас, э, сколько сейчас, час дня, что ли, что такое, или два часа дня. С Москвой разница 8 часов. Ты скажи, какую страну да, рассматривать для переезда. Ну, я вот, если бы рассматривал, то точно где теплее, чем в России. Потому что основной, наверное, момент, это все-таки, конечно, погода, солнце. То есть, когда у тебя нет солнца полгода, даже больше, наверное, месяцев 7, вот. Но это тяжело, то есть от этого настроения хуже, ты там в каком-то депресснике. Ну, вот это прежде всего там власть, там все это вот это Путин, не Путин, это уже другая история. А вот, ну, вот погода, она, то есть когда у тебя хорошая погода, у тебя как бы условия жизни сразу лучше вообще. Поэтому, если рассматривать, куда переезжать, мне кажется, прежде всего туда, где теплее. Для начала уже потом там надо смотреть на все остальное, там вообще. Уровень жизни в стране, можешь ли ты там зарабатывать, ну, и, короче, и так далее, и там подобное. Как там относятся к вновь приехавшим, какие нужны документы. Любимая видеоигра, ну, одну сложно назвать, не знаю, ну, кого удивитель. Пусть будет кого удивитель. гуфу повестку, <смех> да вроде не давали. Нет, не я. Ну вот, этим много людей из Украины, и нормально, то есть людям народ все-таки слушает, на связи и как бы врубается. а не как Миша Крупин. Помахался бы с кем-нибудь из рэперов, но за какие-то нереальные бабки, наверное, может быть, и помахался бы. Ну это за, не знаю, очень дорого стоило организаторам. Я думаю, что как бы столько не заплатил бы, чтобы я там вышел с кем-то махаться. Не знаю, я считаю, что, наверное, все-таки каждый должен своим делом заниматься. Если ты спортсмен и у тебя есть к этому какие-то способности, то окей, если ты этим живешь. Но все равно, что спортсмена заставить, не знаю, вытащить из клетки и сказать, иди, запиши рэп-альбому. Но это что-то будет такая же история, как рэпер пойдет, ну, типа, там, выступать в ММА в каком-то. Ну, это чисто мое мнение. Но ну, это как шоу, наверное, кому-то интересно. Ну, такая клоунаду все-таки больше. Это ну, не смотрится как какой-то спорт, как, не знаю. Это просто... Ну, в общем, вы поняли. Ваня Ленин, на холодно там ну, есть какие-то тексты, штуки 4, по-моему. На альбоме холодно, которые... Ну есть, он мне присылал, короче, я там что-то переделывал. Есть, где сильно переделывал, не сильно. Но ну, были там какие-то да, треки. Ну, ничего в этом страшного нету. Вообще в гоу я считаю, ничего вообще такого криминального нет. Это абсолютно нормальная практика. У меня, конечно, в, в, в основном там... Ну то есть у меня нету таких нет такого человека, который написал бы мне текст, я бы взял бы и пошел прочитал. К сожалению, вот был бы такой человек, я бы, может, и пользовался услугой какого-то какого страйтера, но такого нет. То есть я понимаю, что если я сам напишу, это все равно будет лучше. Были какие-то фиты, где я говорил, ну типа присылайте, допустим, там какой-то куплет, я его переделаю там под себя. Там сидишь, переделываешь, и в итоге получается это все равно уже больше твой текст, чем того, кто это писал. Ну, типа, так проще, если не хочешь заморачиваться там для какого-то фита. Вроде есть что-то уже, что можно переделать. Я вообще к Голстрайтингу нормально отношусь, я не считаю, что это, там за шкуаром еще что-то. Но я так, у меня нет такого человека, который мог мне писать тексты, я такой, о, круто, все. Короче, я пошел на данный момент, когда... Такого не было еще. Поэтому. Поэтому приходится ломать голову. Что за граница? О а чем не быть за границей? Что? Почему я не могу быть за границей? блядь? что за про чего за границей, блядь? А, а что он должен быть в России? Типа, вот вот сейчас почему я должен сидеть в России. сказал блядь, захотел, поехал за границу, хотел вернуться в Россию, блядь. вас это так ебет, я не понимаю? Ты слепой, или не слышишь? Ну чего? Кэппи Милф, офигенный трек. Да, мне тоже нравится. Как-то не знаю, что такое миганоч. Батла не смотрю. В Штатах все на Чили. Не особо их вообще не в курсе, что происходит. И как-то не особо интересуются. Но, как я вижу, замуж я ошибаюсь. Часто мое наблюдение. А на ладони, то на иврите Аколь Беседр, типа, все будет хорошо. Тогда память об Израиле. Парно, лучше улететь из России, или все нормально будет. Ну, не знаю, идет война, люди гибнут, умирают. Поэтому... Умирать тоже как-то одно дело, когда ты на тебя там напали, да, то есть и ты защищаешь там свою территорию. Тут немножко другая ситуация. Не знаю, каждый, наверное, должен сам для себя это выбирать. Но есть опасность просто поехать на войну и умереть. Ну, к сожалению, я вообще вот не думал, что так, такое может быть вообще в принципе, Не обидно ли мне за комментарии? Да нет, не обидно. В смысле, о чем мне <смех> обидно? Столько людей, сколько людей, столько мнений. В России большинство конченных нормальных может один процент. А как ты это посчитал? Вот интересно, что в России вот именно один процент нормальных, а остальные все ненормальные. Вот, как это вот, твое исследование? Твой вывод на чем он вообще основан, мне интересно. Десять лет назад Дадор слушала Слима. Норм, норм чё. девять, девять шесть альбом, где смоки словец. Не, не слушал, не включал. Люблю икру больше черную. с ребром просто пиздец что я не пришел где-то так вот так вас волнует вопрос ребром прям когда дождь не знаю пока это что-то непонятно Стримы на Ютубе, кстати, надо делать стримы на Ютубе? Я еще давно не делал. А еще народ иногда спрашивает про стримы на Ютубе, что делать, не делать, я не знаю. Можно сделать. Можно сделать. Но если надо... Так, какой чё там может быть случай с центра по городам, но ну, это долго рассказываю. Там много было каких-то случаев таких ну, типа, <смех> интересных. Всего относишься хреново, до да закрытый рот. Ну давай я сам буду разбираться, закрыть мне рот или не закрыть рот. Иди там, расскажи своим друзьям лучше, закрыть им рот или открыть рот. Давай ты мне не будешь рассказывать. Ты американец? Нет, я не американец. Отменили концерт. Ну, перенесли, да, на следующий год. Я же говорил, почему. Я во Флориде. Ростов на данную салют. А, кстати, был у вас на данную. Борода я не отращиваю, потому что она, ну, типа, чесаться начинает. Хочет ну, от вечно, начинается. Ну, такая херня. Поэтому я не отращиваю бороду. Сейчас на найках. И крокодиль и на крокодиле И повод тоже Футбол смотреть рано, групповой этап, битвы, матчи с говностью. Ну, кстати, вот правильно, наверное, я буду смотреть уже, когда будут такие там посеять, отсеять вот это все там, то, что слабое. Вот, уже надо будет смотреть там, типа, там, четвертьфинала, полуфинала, полуфинал такое. Нет, дурь я не продавал. Скучаешь, поел, ты по кики бич. <с Innovation> <с전> <с전> <с전)> да ну не сказал бы, что я прям сильно скучаю, если честно. От силовиков предъявы за треки да не было. Когда возвращаться? Ну, пока здесь, в любом случае, зимовать я хочу тут точно. Не люблю я зиму, блядь. Муравей, как я считаю, на муравей, да, нормально делает. Мне, в принципе, нравится, что он делает. Но он и биты делает, вообще молодец такой, разносторонний, можете там успеть и прочитать. Да, совместно с фьючер будем, в следующем месяце выпустим. Я думаю, EP сразу с фьючер Ну, треков там 6-7, я и фьючер силы С Моргеном не, кстати, не общался, никогда общаюсь с ним, не перескался даже. Гусли означает гуфслин. обратно поедешь в Россию. Ну, вообще это планировал. Типа, что больше никогда в Россию не приеду. Нет. Ты вообще не закрывался. Что еще, какие вопросы есть, задавайте, надо, короче, ехать блин, по делам. Ехать по делам. Пиво, мне, кстати, нравится вот эта модель, модела, здесь она вот в банках продается. Что-то в России нету пива, в банках, 0,33. 33, не понимаю, почему, очень удобно. Это маленькая баночка, бутылочка, прикольно. Ну, такое какое-нибудь легкое, я не люблю, когда такое пиво, типа, сильно горькое. Нефильтрованная, что-то тоже тяжеловатка. Сын нормально относится к переезду. в школу пошел кстати вот. скучаю ли я по Москве? Ну, это не так давно оттуда уехал, так что пока я, в общем-то, не скучаю. Как тебе альбом? Ну я не, не слушал альбом фирмы, честно. Наверное, нормально должно быть. Будет ли еще мобилизация? Но ну, я думаю, что будет, конечно. Конечно, будет. Ну, народ же гибнет, там, соответственно, нужны новые какие-то ресурсы человеческие фронт большой. Конечно, будет мобилизация. Не, ну, хорошо, если не будет все это закончится, но мне кажется, что будет. Пока будет эта война идти, соответственно, будет мобилизация. провал полный не ну как бы фильм я не знаю почему, почему почему полный провал то есть я вот видел рози трек клип нельзя сказать что это там провал вот, может быть кто-то что-то другое ожидал конечно но мне бы не стал что это провал но опять же дело вкусы. Наверное, кто-то хотел более такое, типа, как раньше, типа, вот они там собрались, басты, с Гуфом, типа. Наверное, они запишут, что ты в другом стиле. Короче, я не знаю, не могу сказать. Может, они хотят делать новое, может, они ничего не хотят. Ну, у них спрашивать. Да, я недавно проснулся. братику Перевалова с днем рождения половины чаши будет еще надо будет, а, будет очень круто ну, наверное будет да ну это же я типа на стриме написал делался стрим и писался этот куплет вместе с участниками стрима ну первый куплет а второй я уже сам написал надо наверное как-нибудь еще так попробовать вообще интересно такой экспириенс, когда люди накидывают строчки тоже, принимают участие в создании. Я не опыт его последний альбом, но что-то слышал, опыт такой опыт такой опыт такой опыт такой российскую музыку запретили в общественных местах и это не глупо. Но а почему не глупо? Типа что что это изменит? Просто как это на что это повлияет и что это изменит, что запретили российскую музыку в Украине? Из За этого воевать лучше станет или хуже? Или это поможет как-то закончить войну? Вот, запрет русской музыки Почему это не глупо? Я просто думаю, что можно было совершенно спокойно без этого обойтись, это ничего не дает. выглядит это, ну. Я думаю, что это не самое умное решение. Это никак там не влияет на какие-то мои там знаю, прослушивания. Потому что в любом случае у меня же ну, не поп-музыка, и тот, кто слушает меня в Украине, они там слушают меня там, в плеере и говорит, ну где-то там. Меня в любом случае в Украине не крутили по радио никогда, там, там из-за клипа, наверное, на там канал был М1, что ли, там крутили какие-то клипы давно, но это тоже на что не влияет, что теперь их там не будут крутить, в Может, для каких-то поп-артистов это как-то, и то я не думаю, что это сильно как-то меняет ситуацию, поэтому я просто не вижу никакого смысла в этом решении. Более если люди привыкли слушать ну, там, русскую музыку, им нравится. но ну, запретили, ну и что дальше. Все равно не будут слушать, если хотят. Ну какую-то. Понятно, что там песни про то, что там за мы всех порвем, будем выжигать и так далее. Ну, пропагандистская всякая такая дерьмишка тогда, ну, наверное, может его и там, надо было запрещать а просто обычные треки на русском, вкусно. Больше похоже на какой-то популизм просто. Так делать концерт в России, потерял аудиторию в России. Вообще, почему должен я был потерять, я не понимаю. Почему я должен был потерять аудиторию в России? Не знаю, вообще вот странные, конечно, вопросы у людей иногда. Ладно, короче надо заканчивать оставайтесь на связи не болейте ну в россии вообще очень много людей которые не, не хотят как-то углубляться ни в какие вопросы к сожалению то есть им вот что сказать Там всех нагнут ну, условно, да? Грубо говоря, простыми словами. Вот, то есть они себе вот такую модель как бы, приняли. То есть, же, ну, неохота лезть, куда-то что-то смотреть, какие-то факты, чем-то разбираться, тем более, как бы ставить какой-то VPN, там, да, то есть, лезть на какие-то другие сайты. Это же время, на это надо потратить время. Это легче думать, вот так, как тебе сказали. И вот они так думают, действительно, таких людей много. С этим ничего не поделаешь. Наверное, поэтому я не знаю, почему. Все, ладно, короче, на связи. Бля, как это выглядит эту тему?